Я прикольно, можно жопу вынуть какую-нибудь. Ой, я. О, ор, ор, ор! <смех> <смех> <смех> Чай, товарищ, а! о! Чайка ладошка. Их, по-моему, в узкой китайской киске везли. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> я не Здравствуйте, уважаемые! Раз, два, три, четыре, пять посылок с Алиэкспресса. Будем разбирать, раскрывать, посмотрим, что нам подвезли. Все было заказано примерно в одно время, приехало примерно все по-разному. И сейчас начнем. Так как это Китай, это заказано в феврале, когда у них там пик, нужно быть подготовленным. Оттопыриваем ушки, снимаем макушки. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк этому видео, писать много комментариев. На братюню маски не нашлось, но братюня вроде как не, не, не заразный. Начнем. Мелкий пакет из Китая, 23 грамма. И что мы тут имеем? Ремешочек для моего mi band браслета заценим Ну, пинки епт 72 ,60 рубля 60 копеек бесплатная доставка доехала в срок даже чуть раньше ну вроде как топчик зачет немножко убавим брутальности в этом мужичище немножко убавим брутальности Следующая посылочка. Это у нас чуть больше, чем мелкий пакет из Китая. Это уже опасно. Это уже опасно. Это уже.. Это И... не сухое, не <с compliqué> Точный адрес не указан. Там был, по-моему, Гонконг. А здесь. Гуанчжоу. Вот это уже не очень хорошо. это, по-моему, не очень хорошо. Это где-то. Где-то что-то. Итак, здесь маленький пакет. И здесь пакет чуть побольше. Не знаю, почему они так завернули, вроде как в странных магазинах. Много иероглифов. И. И здесь у нас. Китайские штанцы. Много иероглифов снова. Я впервые брал а, одежду на Алиэкспрессе из Китая. 32-й мой размер штанцов. Сейчас мы замерим и заценим, как это все смотрится и насколько это совпадает с действительностью. Пока что вот такие вот штанцы за 705 рублей 18 копеек. Безблатный, с безблатным возвратом. Ну чё, ёптите, штанишки, стильные штанцы, стильный ремешок. Ну, мне мне кажется, вот я переживал, что они будут меньше положенного, но они вроде как норм. Сидят норм, карманы норм, нигде ниток никаких не торчит. Но за 706 рублей э, с это, э, классическая джинса, ну не самая плотная, не знаю, как-то стрейч, не стрейч, но как-то так, я думаю, имеет место быть. Продолжим следующая посылочка сразу сходу. И тут у нас тот мелкий пакет, который лежал вместе со штанцами. О, а тут все долго и сложно, наверное, будет. Это перенога. Самая дешевая, самая простая. 189,53. Шикарно. О, нифига себе, пульт какой-то. Это пульт. И с батарейкой. Обалдеть. cr китайский... 189 189.53. Все, поставили мы теперь едем в две камеры, пока они чуть э, под разным углом. Сделаем более четкий угол на уже следующем ролике. Большую разницу. Э, пишем с треноги на телефон. параллельные видео с камеры на камеру. Вот и.. Будем теперь так работать, выходим на новый уровень, тренога для телефона, вообще, по-моему, красавчик еще и блю блютузит. Давай за это дело выпьем. Давай. Тем более, этот наморник уже утомил меня окончательно. Вы поняли по первым двум посылкам, что никакого коронавируса нам не привезли. Пока что. Пока что, пока что. Но чтобы это... В следующий это... раз поймете, когда в костюмах химзащиты будем сниматься. Чё ты а, а, а. Так что, пультик хорошо. Тут еще какие-то педали по лыжам. Ну, тут короткая инструкция на русском языке. Где что жмякать, где что рулить. Я на самом деле не предполагал даже, что и будет этот пульт в комплекте, что она блютузная, 189 с копейками, ну блин. Ну да, <соспитивили> китайцы Уди, ухо, удивили, китайцы, удивили. Что ж, теперь переходим э, к следующей бабуйне. следующем у нас будет коробка, темоловский заказ. Э -э -э Магазин, доставка из России, приехала вообще быстро, привезли курьером, причем я этого вроде не указывал как отдельную опцию, но доставка была платная, там что-то 200 рублей э, по нему всей, э, самого заказа. Вот здесь у нас Mi Band 4, фитнес браслет. До этого гонял во втором, теперь есть Mi Band 4. Дошло тоже очень быстро, крайне быстро. Доставка по России там меньше недели занял приезд, воз. Итак, в комплекте у нас опачки зарядочка В, во втором не бенде у меня был просто вот такой вот разъемчик с затычечкой. вот здесь прям бокс прям кейс ну все педали мульти мультиленги все дела кому надо только читает скорее всего мы мангал разожжем этой фигней вот. ну и собственно сам браслет браслет зарядка ничего лишнего даже эту Защитную пленушку не дали, бывает подгоняет. Ну да и черт ним. Что он нам скажет? А он полностью севший. Ни на что никак не реагирует. Один ремешок. Бля, прикольно, прикольно так с пультяры а -а -а. Просто сидишь и рулишь процессом. Так, возвращаемся к Мибенду четвертому. Теперь попробуем к нему подключиться. Поднесите, говорит, браслет ближе к устройству. Поднесите больше браслетов к устройству. Подтвердите на браслете. В принципе, разница между ними в размере, дизайне. То есть больше дисплей больше, и цветной экран. И цветной экран. А так, функционал, по-моему, насколько я помню, один Так, он мне предлагает сразу зарядить, говорит, заряд батареи менее 10%. Вот, он мне сразу поставил время, сразу дату, как синхронизировался с телефоном. Это, это удобно, это четко. Очень хочет получить больше энергии, но то такое говорит да меньше десятки но мы заряжали его минут 10 да поэтому. да у него 135 миллиампер часов родной емкости утверждают что на две недели хватит но э, насколько я помню по второму там немножко другая емкость 95 миллиампер часов этого хватает на неделю здесь если на неделю хватит с таким дисплеем то вообще зачетно Дополнительно, в общем, куча функций, все педали по лыжам, по ходу разберемся. Сейчас главное его подзарядить, мы, наверное, еще к нему вернемся. Сразу откроем следующий пакет. 600 рублей Посылка из Китая. И тут у нас... 15 штук. 15, сука, штук. 15, сука, штук за 600 рублей. Как раз к четверочке Месяцы у нас, да? В среднем по 30 дней. То есть раз в два дня у меня был... Но тут, бля... Вот это, по-моему, какой-то ваджинали напоминает. Мне кажется, можно по-другому принимать. Мне кажется... Я разгадала, знак бесконечности. Они все такие, что ли? Блин, их по-моему в узкой китайской киске везли. Твою-то мать. И, и ни один цвет, кстати, не повторяется. Наверное, То есть... просто коронавирус поглотил. Я не знаю, что он поглотил. Ну как бы это все, ну хрен знает. Давай попробуем вставить. Доброго. В такую-то что бы не вставить, да? Блин, я хрен знает. То есть каждый, их можно каждый день менять и два раза в месяц быть в одинаковых. 15 штук. Ну, вот за, застегнулся, зато сразу. Сразу чётенько сидит. Оп. Теперь... Мама-то ловить будем! Действительно, почему меня? Ну, время лачела. После каждой посылки стоит пить по стопочке, иначе можно заразиться. Абсолютно. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Ну, а теперь самое интересное, самое важное и, походу, самое крутое в этом всем движении, о чем я действительно смогу сказать больше всего, потому что мне дали текст. К этой посылке прилеплен текст. Конечно, <с oak> это... Это уже еще страшнее становится. Да. Сейчас мы узнаем, как вообще... Дальше я продолжу свою жизнь. Заебись или Единственная посылка, которой был прикреплен комментарий. Кстати, не забывайте оставлять свои комментарии под этим видео. И здесь следующее. Акт номер 17661 на внешнее состояние, отправления и разницу в весе. та да да да да да да да да да да дай Составлен 8.03.20. Москва внуково при наружном осмотре оказалось, оболочка повреждена. Короче, упаковка была повреждена. Вот. Если мы сдохнем, будете иметь в виду. Да, что погребная и Щербинина причастны к нашей смерти. Что они там повредили и что мы тут имеем? А, где пупырки? Я бы хоть по пощелкал пупырки. Нет пупырок. Я не Ты зачем мне уханская, блядь, посылка, блядь. Уханькая, блядь. Посылка. Ухай, ухай. Уганская, блядь. Я в блядь. Ну а теперь, собственно, мерим. I can wait to love О, этому Просто белого. Насрать, даже если шапогов побойских нету. Но, такая только у меня и Майкл Аджест. Так что, не хуй войдя от этого, Спасибо за просмотр. Всю фигню распаковали. А так, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Доверяйте Алиэкспрессу, доверяйте проверенным продавцам. Ссылки на каждого продавца я прилеплю э, к описанию. Хорошо. Ну нахрен. Да, так что пока. Бум!